Лара, ты на связи? Алекс сказал, что ты уже спускаешься. Я скоро буду. У меня тут кое-какие новости. Что за новости? Остров нас не отпустит. Он держит нас. И всем привет, дорогие подписчики канала Амбролатэйч Инкорпорейдед. На связи с вами ваш Альберт Вески. 17 эпизод, Том Райдер Лара Крофт. И мы продолжаем. Надеюсь, вам нравятся наши эпизоды по прохождению Лары Крофт. Всем спасибо, кто пишет комментарии. Ребят, мне приятно вот читать ваши комментарии. У нас даже появляются комментарии от людей из других стран. Латинской Америки, США, есть из России, есть из Украины, есть из по был один из Китая даже. а вы пересмотреть. Ой, что ж, вот реально, вот читаю, читаю, читаю. Ребят, мне вот очень приятно, реально очень приятно. Спасибо за вашу поддержку. Буду рад почитать и ваши комментарии, и, и, и буду рад вашим лайкам. Тем самым поможете именно этим самым продвижению в данном случае этого ролика и других, как говорится, геймплеев по Ларикоу, не только по ней, но и другим и, и нашим игропрохождением. -то, по Тоже буду очень рад. Ну, а мы по традиции, как вы знаете... Опять же, не забудьте по нашей соцсети Дискорд, ВКДР, Telegram, Ссылочки все тоже в описании Без этого никуда Ну и по традиции, вебку включаю, но сами не прощаюсь И погнали Да, шляпу я сниму Шляпу я сниму, вы меня, вы знаете <связано> Как бы Поскольку вебки не будет, сами понимаете Все-таки Лару Крофт, я хочу записать ее в полной красе Ладно Вебку долой а Лару пора в бой отправлять Погнали Итак Как видите у нас уже 67% пройдено И отправляемся Надеюсь меня будет нормально слышно Потому что записываю вот. Буду записывать сегодня серию тоже роликов Как раз таки вот по Ларе. То есть я серийно записываю как вы знаете как-то в практику вошло, не знаю почему. Ну, вот удобно. Так вот, кто был до... на... на стримах на прошлой неделе, те, наверное, уже понимают, почему вот у меня микрофон вот так, а не так, как обычно. Ну, тут... пос поскорее бы приехали новые наушники, вот это вот самое главное. Зараза. Ток. Ток, а почему я не у палатки? Кстати, да-да-да, мы же здесь с вами открыли У нас получается Гробница неизвестная только, да? Давайте ей займемся У нас тут кто-нибудь еще остался? Нет, все мертвы, это хорошо Нет, это плохо, конечно Хорошо то, что нас дергать не будут А вот и гробница, погнали А как там у нас? Ага. Я вспоминаю управление. Я не целую неделю не заходил сюда. Настолько много я записал в прошлый раз. Давай, Лара. Идем аккуратно. Как настоящие путешественники. Интересно, сколько как долго будет идти эта погрузка ограблится? Ну, учитывая, знаете, какой длинный коридор, я так понимаю, долго большая. Вот что, что-то геймсир здесь прямо реально очень удобно ходить. Кстати, вот добрались Храм Стражей. Э, подождите, как понять Храм Стражей? Это что, клуб анонимных ОНИ? Кстати, по наукам, если что, по всему остальному У нас, в принципе, все нормально Мы в прошлый раз с вами посмотрели Давайте осматриваться Так, это стрелы, у нас их полно Может, что-то... Оуу! Oh. Ямантайская царица Большая шаманица Давайте осматриваться, что-то у нас еще есть. Так, стоп. Сада. вот все осветили так все светили погнали наверх так ясно Придется пробегать быстро. А куда бежать-то, я не знаю. А, все, теперь знаю, куда бежать. Так, так. Ага. То есть это еще и все освещать надо. Ну, это логично. Давайте вон там тоже подождем. есть еще что поджечь. Кстати, знаете, вот с тех пор, как добавили этот метан, он мне прям реально стало не по себе. Черт, я за. Подождите. А, на Х. Точно. Вот это взрыв. Вот это мне нравится. Ну, реально, просто хороший взрыв. Есть. Мне просто реально ничего не видно. Мне это нравится, кстати. Реально. Вот вслепую лесть. Слушайте, должен показать, она довольно легкая. Что даете? У нас, Ларочка, рассказывай. Ну что далее? Ну, очки опыта, гробницы, модификатор дали еще один. Какой -то модификатор, только я не знаю какой. Ладно, можно спускаться, в принципе, технически. Посмотрим Снаряжение Комета Здесь тоже все нормально Тут тоже все хорошо Во, в пистолете нам что-то добавили ну, Я думаю, нам как раз хватит на него Да, давайте посмотрим Удобная рука Да, модифицированная украина Уменьшает отдачу У нас глушак, у нас модифицированная рука Слушайте, давай прямо хитомом становимся каким-то что есть. Вторая часть. шикарная, старт вам. Приятная игра. Может быть потом и им заняться. Может, если она... А может, нет. Может, даже раньше еще. А может, позже. Ну ладно, определимся. Это, как говорится, вопрос другой. Вопрос на случай у нас еще и другой. Shadow of Tomb Raider тоже есть. Карта обновлена. Давайте изучим. Так, ну это понятно, это еще один тоник, Но он будет здесь, по пути, так понимаю Потому что там у нас э -э Все забито Так Все, Лара, туши Свет Найдите выход из леса Ну идемте искать Давайте немножко сориентируемся. То есть есть луки. Так, давайте открывать. Лара, пожалуйста. Мы тут всех уже перебили в прошлый раз как нибудь поэтому у нас с этим проблем как бы нет. особо. Просто открываем остатки, что остается. Так, неплохо. Может, сказать, мы собираем вот все вот эти мелочевки, которые нам нужны в будущем. То есть, вроде не обязало... Кстати, заметьте. Наши. Давайте определимся, кем займемся первым. Не бочки созрел. О, там книжки есть, кстати, я вижу. Ладно, давайте вот с этим вот займемся. Что за дела? Давайте сюда! Ой, сколько там вас, парни. Зараза, отстает мне глупая банчара! Вот. Че, волки с ними, что ли? Хорошо. Так, ладно. Начинаем. Как говорится, начали с гробницы, закончили за упокой. Мне нравится. Мне нравится такой подход. И кстати, я так понял, волки теперь с ними, что ли? Это что еще за избирательная такая система? Что это за из... Что это за система избирательного права? Мне такая система избирательного права не нравится. Нашу команду послали в монастырь. Там было много мертвых солдат. Не верешь? Этих он не видел да, Послушаем я, еще раз Давай не будем об этом Серьезно, брат Что ты видел? Слушай, я не знаю, кто это И что они там делают И знать не хочу Я туда больше не суток. Даже если отец мать прикажет А, нашлись да так. Насколько я помню, есть... Вот так, по-моему, он отправляется мне! <свят> так, надо зайти внутрь. Джосики. Кстати, нам надо будет еще открыть одну полицию, если никто не взрывает. Интересно, а собаки на них не пугают -то или только на меня? У нас получено достижение. Достижение "Кооперация". Я же не с кем не кооперирую. Давай, иди сюда. У еще пару собачек осталось, нехорошо. Буду их посматривать. Вижу, вижу. Что не нравится? Ну иди сюда. Тоже мне, собачки. Осталось молнить. Теперь охота в этом районе будет приносить меньше всего. Ну, не страшно. У нас есть другие районы. Не особо переживаю. Я не особо из-за этого какой-то схожу с ума. Малый, мало. У нас все равно все покачено И... Ну, что можно было прокачать. Плюс есть у нас друг, другой райончик, где тоже можно пока, э, прокачаться. И можно молодичь. Так что не схожу особого суму. Кстати, тут грибочки нужно пособирать, как бы по крыше. Можно пройтись, кстати, еще раз по периметру, посмотреть все грибы. Потом а отправимся в другую гробницу. Посмотрите, я уже все тут открыл как бы и я не хочу упускать Такую приятную возможность вот еще. Возможность все вот это вот пособирать Будем вот так вот сейчас сматриваться Смотреть на лисичек Может где-то лисичка еще наваляется Потом мы отправимся Быстрым лагерем в другую зону Откроем там Гробницу до конца не изученную. Просто реально надо открывать. Там модификатор, скорее всего, очередной дадут нам. А это тоже хорошо, ведь как не крути. Я пока не вижу Ни нигде таких, более лисичек, но.. Реально хотелось бы быстренько что-нибудь найти такого. пока ничего такого нового путного не, не показывается. Нет, просто надо изучить, потому что, помните, в прошлый раз мы с... я точно, я уже сейчас вспоминать, что если эти лисички так вот старался высматривать, Они очень хорошо это получалось. <с> ну, потому что они мелкие. Забавно. В реальности у меня нюх на грибы. Буквально. А тут... <с> вот это хорошо. Я в реальности грибы ненавижу. Что, нюхи у их? Надо Хорошо, что я не чувствую игровые запахи грибов Реально хорошо Почему наверное, сходил до ну, с ума? Ну, со словами, сходил до с ума Ну-ка Это не лисичка, конечно А вот это вот лисичка так, еще один гриб должен, значит, быть в этом районе. Там в глубине мы уже ходили, все смотрели. Там уже все собрано. Есть, есть конечно, предположение, что еще один может быть где-то дальше. Но сначала давайте осмотримся. Я уверен, что они все здесь. Есть, не быть так, чтобы куда-то специфически-то все уходило. Такой вот по бороду. Давай вылезаем. Просто лес видите, большой, лес большой. Всего здесь много. Может быть, просто надо быть повнимательнее. Повнимательнее здесь э, немножко сложновато быть. Ну, грибник, их статус, тем более собрать еще одну лисичку. Ну, это, ну, это вообще ни о чем, ребят. Нам просто немножко надо быть повнимательнее. Тем более они могут быть как вверху, так и внизу. Кстати, опять же об этом, да могут как вверху, так и внизу, и значит нужно быть еще внимательнее. Может быть, конечно, вон там наверху тоже. Давайте, кстати, заберемся на всякий случай. Да, я уже залезал туда наверх в свое время. Сами помните, на это еще, лишний, лишний раз, я думаю, не будет Плохим, как говорится Если ничего нигде сейчас примите не набираем, а Отправимся в другую гробницу Мы все-таки же наконец -то... Получили Получили возможность как-никак взрывать Проходы Открывать нам двери туда, что уже тоже хорошо Ты будешь зацепляться, крафт? Ну как это странно, себя последним что он все поломался, она просто не дотягивается. Так, это прикинь. Чего он не хочет. Так, может я уже навыки потерял? чтобы уже науки растерял. Так, вот я получился залезть. С высоты лучше будет видно. Потому что где-то может быть еще одна лисичка, а отсюда можно было их все видеть. Ну, здесь, по крайней мере, в этой зоне нет. Так. Давайте отсюда посмотрим. Это забавно чтобы найти грыб, мы лезем наверх в этой местности пусто я не вижу нигде никакого даже мелкого свечения ладно погнали Разве что по традиции может быть еще один под Проверим. Давайте. Спустимся под мост. Вот, и говорю же. По традиции все. Вот, я обычно еще какой-нибудь за водопадом, а здесь традиция все под мост засовывать. Помните, когда было с первыми вот этими вот черепами? куда кстати мы с вами вернемся сейчас. Потому что там у нас гробница находится еще одна. Так, давайте займемся переход сюда телепортируемся собираем патроны идем открывать эту гробницу Кстати, туда по-моему нужен этот а... патрон гранаты чтобы там пробить проход гранатомет я думаю у нас это есть думаю откроем спокойно проблем не будет я думаю там дадут если не дадут конечно немножко Необычно будет, но ладно, я думаю, все дадут. Просто для этого должны давать как раз. Так, на всякий случай возьму это. Тут просто песики любят появляться. Время от времени. А вы знаете, я не фанат песиков. Совсем не их фанат. Отлично. Слушайте, вот, вот когда я захожу в такие виды, вот так вид пещер, я сразу вспоминаю Лост Виодомус, в который мы походили. И я чувствую себя как Элиот Масл. Он тоже ходил -то по пещерам. Кстати, реально шикарная игра, рекомендую попробовать. Может, когда-нибудь сделаю стрим по ней, потому что я ее записывал в формате геймплея. Там, там просто настолько трешова, что ты замучаешься. О, там гранаты дали, отлично. Будет сейчас чем открывать. Хе -хе -хе. Кстати, на некоторых записях геймплейных, точнее по шортсам, люди писали, что сильно провисает. Есть такое, ребят, знаю. Но это зависит от того. От самой программы записи. То есть у меня, объясняю сейчас, вкратце. Вот я сейчас играю при вас, у вас как бы, если где-то такое провисание небольшое есть, то у меня вообще никакого провисания нет. То есть у меня показывает там иногда 18 FPS, но это показывает программа записи, скорее всего. Но у меня стабильно держится 25 самов FPS. То есть у меня как бы все гладенько, все четенько. То есть я к самому себе придраться не могу в этом вопросе. То есть здесь у меня все, ну относительно нормально держится. Так, и открыли. О, -о, О, вы только гляньте. Это просто житница оружейная. Реально житница оружейная. <свист> я, я, правда, не знаю, как это снимать, но... Тут <свист> еще Даже что такой бонус, типа, дополнительный, да, для нас? Спасибо, конечно Приятно Реально, ребят, вы только посмотрите Они Так Давайте открывать Нет, ну а что, дают такие вот бонусы Чем отказываться? Правда, не знаю, как другие достать Но это мы достанем Достанем А, может мне их скидывать? Кстати, реально, что-то не подумал об этом Можешь реально скидывать? Ладно, можешь залезть. Ну да, точно Ларчик просто открывался, да? Точно Просто залезай и собирай здесь все слишком простенько. Ну, нет, почему простенько? Не простенько, конечно. А вполне хитро. То есть, ты должен залезть, ты должен как-то зацепиться за все это дело. Так, здесь, кстати, то же самое получается, да? Каким-то образом я должен еще зацепиться. Может, как-то вот сюда нужно запрыгнуть? Я смотрю, она целится Ну вот то я вижу Вот я сниму сейчас Не зря здесь такой патронов-то набросали Есть, кстати, вариант Знаете, какой? Вот так вот, чтобы взорвалось. Ага. -а. <смех> Гранатомет бесполезен. Хотя нет, почему бесполезен? Не бесполезен. Как достать лишним? Ну тут как бы, понимаете, нет лишних ящиков. Я хочу их достать. То есть мы открыли, наконец-таки, эту грыбаную систему. Я хочу с ней разобраться. Может, как-то здесь забраться наверх можно? Так. Давай, Лара. Так, отлично. Будем просто сейчас искать, куда, куда за что зацепиться. Ну, а получается по-другому-то никак жить. Сюда она не хочет слезать. А здесь наверху видите, сколько всего валяется. Дожди. Ну точно, что я туплю <coughs> Я туплю Смотрите сколько ресурсов, сколько материалов, сколько всего ну, Я так полагаю это тоже самое Ну ладно, здесь немножко по-другому Вот здесь надо как-то зацепиться Непонятно каким образом Если там можно было просто отодвинуть Вот здесь придется может, Кстати, может получится вот так вот Прицельно Нет, этого не хочет делать Не, здесь вот, вот Тут как раз таки надо Именно, чтобы она зацепилась так, Я не знаю, каким образом Ей здесь зацепиться Может на стул? Нет. Можешь запрыгнуть на стул? Если бы могла бы. Не хочет. На декор. Нам нужно сломать. Нам нужно запрыгнуть на стул. Ой, ла, ла, ла. Что с тобой делать? Тут система проходов. Ну, кстати, есть вот эти вот балки. Она залезать туда не может. Давайте попробуем. Ничего не зажигает И вот это как бы должно зажечься Но не хочет зажигаться Может конечно нам попробовать э -э, С помощью вот этого что-нибудь здесь поджечь Как вариант Давайте смотримся. Ну вы меня поздно знаете Я же не буду упускать все это дело я это я Так Здесь можем залезть вот так вот к периметру Нет, не можем То есть периметр не учитывается Хорошо Есть ящичек вот такой Куда можно было бы залезть в свое время И мы это делали Здесь не хочет она Может здесь Давайте посмотрим Может здесь есть еще какой-нибудь дополнительный проход Куда здесь лазали, ходили? Почему бы нет? Теории должно же быть. Теории должно быть. Теории надо все смотреть. Посмотреть здесь есть какой-то еще тайный лаз, который у меня не в курсах. Это соль, что его нету. То есть мы открыли гробницу. Но. О. Здрасте, я ваше тетя восстановилась все? То есть, она реально восстановилась. А, ты можешь вот так вот, если на тебя приду зацепиться в теории? Ага Ну тут она, конечно, не сможет так прыгнуть Или есть такая возможность Вот видите, вот здесь просто можно, наверное, залезть Правда, не вижу, чтобы эта зона стала таким вот объектом зоны поклонений И это не смещается То есть, видите, там даже ничего такого нет Если это был какой-нибудь ящик или объект Подождите, может я смогу его скинуть вот таким вот образом, ну-ка? Ну, есть, конечно, попытка такая, лёгкая. Но они почти не двигается. Я не знаю, как его достать. Ладно, будем просто тогда внизу, что здесь есть что-то такое. А может я, кстати, могу их вытягивать? Нет. Я уже пробовал. Смотрю, я уже пополнил, и вытягивание здесь не поможет. Мне нужно как-то забраться наверх. А как? Я не знаю как. Но здесь зато, кстати, восстанавливаются. все. Что надо почаще, если нам нужно пополнить себе из чего вас? чуть Здесь прямо вот вверх... Все остановится. Вышел с пещеры, зашел за пол. А давайте, кстати, вот так вот поработаем немножко. Так. Ну, в принципе, мы открыли эту зону. Меня это уже обрадовало. Меня это уже обрадовало. То есть здесь... Вот видите, я только вышел, вернулся. А, не, пока еще не, не сработало. Надо выйти полностью, да, из поля зрения. Ну ладно, мы главное это все открыли. Открыли. Теперь можем возвращаться? Можем. Продолжаем, как говорится, наш путь. По спасению Лариной подруги. Продолжаем наш путь по спасению Лариной подруги. Восюду Пуаку, а что нет-то нужно? А -а -а, идем стрел тоже полно, и выходим из этой Пуаки. Это хорошо То есть, получается, мы как бы закрыли, наконец этот гифшталь Ну, практически снизученной коробницей Почему потому что у нас вот это только верхние коробки там остались Но это, но это мелочи, это мелочи Лара, встань уже, пожалуйста Хватит сидеть на корочку. Все, идем Нас там еще песики ждут Отправляемся Быстрее, систему быстрого перехода Кстати, в теории, ты же можно, наверное, смотреть Изучены полностью вот эти сезоны или нет Такой вопрос у меня Наверное, может Быстрый э переход. Охотничий дом. Да, по-моему, нам вот сюда. Просто не помню точно, куда нам. <с> я реально не помню. Ну ладно, сориентируемся. Так, сколько мы уже? 30 минут. Ну ладно, чуть подольше можем немножко, наверное. Чуть подольше сегодня немножечко позапишем. Ну, я в любом случае сегодня буду много записывать. Я имею в виду продолжительности. Ну, хотя бы мы сейчас с вами пойдем в садницу. Я думаю, что это подходит настолько, что можно немножко отдыхать. Так, ладно. Идемте в задницу мира номер два. Вершину вон там мы уже всю зачистили. То есть, вход там уже чистый, по стороны, хороший. Берем пока автомат. Это перезарядка. Так, кстати, давайте сразу посмотрим по карте. Тайники. Ну, последний тайник, вот он, перед нами. Его просто пометим, будем за ним идти, и все. Я открою сначала, если никто не возражает. Так, на как раз по пути будет. Подождите, и мы выйдем куда-то, получается, да? Мы выйдем обратно в зону пещер, а то есть мы вернемся вход в храм с другой стороны. Тухлая корова. Мне это не нравится. А, это олень. Ну, олень другое дело. Клетки, волки, как те в лесу. Они их разводят? Ты чего не помираешь? Шахтарь. Еще, еще. Помирать не у меня. А, привет. Вот теперь популяция оленей будет расти большими темпами. Не надо мне тут говорить, что я живодер. Я терпеть на собак Это мое личное психологическое мировосприятие. Так. Спасибо. Ты можешь смотреть, что эти собаки сделали с бедным оленем. А, это мне нужно. А? Вот оно, вот оно что. Ясно. Хорошо. Сразу открываю, и не ехать. Ну, навряд, конечно, сюда кто-то придет, они как бы все зачистили, но мало, мало ли кто придет, вот так и безопасно будет, главное, чтобы они нас здесь не нашли. Все тайники найдены, красота. Все нашли здесь? Лагеря, документы, артефакты Грибочки, гробницы Тайнички Все зачистили как всегда <смех> Все зачистили как всегда Ну вот это уже классическая лара Это уже классика Главное, чтобы здесь сметана не было. Аккуратно, ладно, аккуратно. Смотрите, куда? Вот тут, кстати, будет развилка у воды внизу. Возможно, можно будет спуститься туда. Возможно, можно будет туда спуститься, поэтому... Будем работать над этим направлением. Давайте будем работать над этим направлением. Идемте. Мне кажется, здесь сейчас будет битва. И будет битва именно Сони. Я не знаю почему, но у меня просто такое ощущение. Все, ощущение официально подтверждено. Нам как бы туда, но я хочу зайти сюда. бывает просто такого понимаете зачем делать вот такой ответ для чего тут кстати скелеты валяются зачем кстати отличный кадр просто хороший чистый кадр очень редко получается о, она потушила сама. Значит, сейчас будет кат-сцена. Трущобы. Красота. Все горит. Все трущобы в огне. Уже везде были, да? <смех> Почти. Так, а тут у нас все собрано? Да, тут у нас все собрано. То есть можно даже не сходить с ума. То есть мы вернулись. Ну, давай тогда и спускаться. Ты там, Лара? Алекс, я все утро вас вызываю. Мы вышли на берег. Катер в плохом состоянии. Без инструментов его вряд ли починишь. Твоя помощь не помешает. Вы начинайте пока, а я подойду. Будь осторожна. Найдите спуск на берег. Сейчас найдем. Вот и спустились. А, подождите, это та зона с мостом? О! Как здесь все разворотило-то! На куда? А можно вот здесь бы, конечно, спуститься сюда бы. Вот в эту зону. Только вот зачем мне сюда? Мы только оттуда выбрались. Нам как бы наоборот, надо. А куда нам? -то? Стоп, подождите, а куда мне надо? А, во. Не сюда она. Да. Тут еще гробница. Чтобы мне туда попасть, мне нужно идти вот сюда. То есть, мне нужно телепортироваться сюда. выйти а сюда. И как-то идти туда. Ладно, хорошо, допустим. А, тут у меня даже маркеры есть. Ну ладно, пойдемте. Тут у нас все равно все собрано так, что переживать особо нет смысла, думаю. Правда, я бы грима поискал бы. Подождите, а где у нас э, грим погиб? Кстати, внизу бочки. Это храм. Это мельница Это эскалатор Подождите, вот там Грин умер Там, где мы сейчас с вами лазаем он не, умер. он не умер, он живой Я верю, что он живой Да, вот там, видите, это же зона битвы Я хочу еще раз убедиться, что ну, Его нет Точнее, убедиться в обратном Что он есть Лара, давай смотримся еще раз вот тут он упал Вот там вода Черт, я уверен, что старик живой Вот ну, я, не могу, я уверен в этом на 100% Ладно, рот Рот официально погиб у нас Рот официально погиб Все, это понятно То есть мы видели его смерть А Гримм-то, он просто упал Ну извините Старый добрый клише Упал старик, значит выжил Тем более из извините, он из глазка Они живучие, как тараканы. Я точно знаю? У меня есть английская кровь Немного ее, но все же Ее вполне достаточно, чтобы именно так считать Да Нам теперь вот сюда, да? Так, погнали. Ну это красота, посмотрите только. Лара, ты на связи? Алекс сказал, что ты уже спускаешься. Ну да. Я скоро буду. У меня тут кое-какие новости. Что за новости? Остров нас не отпустит. Он держит нас. Я должна вернуться в монастырь. Ты уверена? Да, Сэмми. Но пока ничего никому не говори. Я помогу Рейс починить катер, но потом мне надо будет прогуляться в вглубь острова. Лара, не знаю, что сказать. Тебе просто придется мне поверить, Сэмми. Хорошо, будь осторожна. Но как раз таки, Сэмми поверить несложно. У нас сегодня новое очко. Красота. Сейчас отстреливаться придется, я так думаю, да? Возьми, нет. Так, ладно, давайте притягиваться. Вот теперь ускоренный спуск, да ладно. Ну, пойдем по длинному пути. Я не возражаю. Я думаю никто не возражает тем более что опыт уже такого склал за ним у нас есть Будем идти наверх хотя можем здесь кстати и закончить вот в таком шикарном виде ну реально вот посмотрите это еще одна хорошая заставочка на такая еще тревожная музычка пошла вот ну, реально реально такая тревожная музычка пошла Ладно, ребят, давайте тогда на этом пока сами на сегодня закончим этот эпизод. Я вас буду, наверное, записывать на следующий. Ну просто реально, я думаю, это нормально как раз-таки, что такая вот ситуация. Ну что, ну сколько, уже 50 минут записываем, как раз-таки у нас начинается будет новый экшенчик. Я думаю, это будет нормально. Так что, ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Ставим лайки, пишем комментарии, подписывайся на канал. Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм. Ссылочки все в описании. Ну конечно. Спасибо всем, кто нас смотрит, ребят, вы лучшие, реально лучше. Спасибо за вашу поддержку. Ну а с вами был Альберт Эскер. Ларова с пробитой бочиной, полный всех видов инфекции. Крафт неумираемая. Гигантский, прекрасный, шикарный вид. Ну, согласитесь, мне кажется, это самый красивый вид, который я видел здесь. И всем до скорой встречи, и всем пока. Увидимся.